Я Владимир Малыш, здравствуйте! Сегодняшняя тема — рай и ад. Глупый мечтает о рае на небе, мудрый создает рай на земле. Что это значит? Нередко люди мечтают о загробной жизни, как о счастливой, как о радостной, как о светлой, как о яркой. Они не особо присматриваются к жизни на Земле. Это те люди, которые полностью оторваны от реального мира. Зачастую это религиозные люди, которые считают, что эта жизнь мирская, настоящая земная жизнь, является лишь некой ступенью, неким экзаменом для того, что ждет их после жизни. Они Считают, что загробная жизнь — это самое важное. Тот рай, который существует, это является наградой той жизни, в которой они живут и существуют сейчас. Они не особо заняты комфортом. Они не особо пекутся о том, что происходит здесь и сейчас. Это те люди, которые стараются жить вне греха, и стараются жить по канонам своей веры, своей религии. Они не особо привязаны к этому миру. Это те люди, которые зачастую не особо беспокоятся о комфорте. Их мало что интересует в этом мире. Они ходят в храмы, молятся Богу и смиренно ждут того часа, когда их Господь заберет в надежде, что они попадут в рай. То есть это люди, которые, по сути, можно сказать, почти не живут в этой жизни. Есть другой тип людей. Допустим, рассмотрим атеистов. Они не веруют в Бога, они не привязаны к каким религиям, они наслаждаются жизнью здесь и сейчас. Их не интересуют всевозможные догмы, которые утверждают, что Господь есть, и есть рай, а также есть перерождение душ. Это те люди, которые не заморачиваются на этом. Они думают о том, что происходит здесь и сейчас. Они счастливы наслаждаются жизнью, комфортом. Что-то приобретают, что-то теряют. Но они твердо знают, что эта жизнь предназначена для них и нужно эту роль сыграть сполна. И они счастливы. Есть другой тип людей, которые верят в Бога, верят в рай, но живут сегодняшним днем, тоже, как и второй тип атеистов, романтики, люди практичные, стараются тоже не грешить, но создают рай на земле. Это те люди, которые естественно в Бога верят, которые, естественно, стараются жить тоже по всем канонам своей веры, своей религии, но не прекрасно понимают, что Господь дал жизнь не для того, чтобы забрать обязательно в рай либо уготовить от грешникам. Жизнь сама по себе является ценностью, которую нужно прожить с достоинством, с любовью, в счастье, в покое, в любви. Кто-то в комфорте, кто-то в роскоши. У каждого человека в жизни свои ценности. Не стоит осуждать ни тех, ни других. Главное, чтобы это не мешало жить другим людям. Главное, чтобы это не ломало жизнь самому ему, и вот эти люди, как я считаю, наиболее ценны для самих себя, наиболее ценны для жизни. И я, когда я думаю для Бога, поскольку они проживают здесь и сейчас, они считают, что нужно убрать от жизни все. В меру грешить, в меру соблюдать определенные каноны, все делать в меру, поскольку абсолютно идеально чистых людей с репутацией перед Богом, перед людьми наверное, не существует, да и было бы скучно жить рядом с идеальным человеком, который был бы неинтересен, был бы угрюм, уныл, у него было бы все правильно, его бы ненавидели, ему бы завидовали, его бы и жили бы со святым. Да, я думаю, такого бы человек сам бы долго не смог жить, поскольку идеал – это безупречность, которая, наверное, никого не интересует. Мы, наверное, и притягиваем друг друга тем, что мы разные, сегодня грустные. К вечеру веселые, злые, добрые. Мы многогранные. Как ограненный алмаз, как бриллиант. Он прекрасен тем, что у него есть грани. Он был бы неинтересен, будь он шаром. Такие люди. Каждая грань это лицо, это настроение. Возможно, маски. Так вот, если вы верите либо не верите в Бога, значения не имеет. Это ваше личное дело и право. Но старайтесь жить сегодняшним днем. Меньше думайте о завтра. Не заглядывайте за горизонты за ширму жизни. Будьте романтиками, будьте практичными людьми. Наслаждайтесь здесь и сейчас. Никто этого не знает. Есть рай или ад, как никто не может утверждать, что его и нет. Но пока вы этого не знаете, пока вы это не узнали и не проверили, в наличии либо отсутствие рая или ада, живите сегодня счастливо. Наслаждайтесь, творите, чудите, делайте ошибки, но не ломайте жизнь свою и чужую, будьте счастливы сполна, кушайте благо, комфорт, если есть возможность, роскоши. но так, чтобы это было в меру, так, чтобы это не ломало другие мировоззрения жизни, так, чтобы это не мешало кому-то жить рядом с вами, Также счастливы, и спокойно, делитесь, учите, помогайте. Сочувствуйте, сострадайте, протягивайте руку помощь, делитесь радостью и счастьем. Тогда будет жизнь настоящая, тогда будет жизнь абсолютно счастливая. И даже если вы будете ты, вы будете с людьми и с Богом. Самое главное – живите в кайф, живите для себя и ради других. Помните, когда вы будете на смертном Андре, вы будете горько жалеть о том, что вы не вкусили сполна. Что вы не попробовали то или другое. Ведь жизнь создана для того, чтобы ее жить. Проживать ее нужно весело, ярко, счастливо и естественно с достоинством. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.